ха Не знаешь, что на диске Ваня! Танчуй тоже А ну, Сталыш и дружно встай Мать, Я снимаю Опа, на, опа Давай, давай, Две собалик выбирает. А! Буквально не Ну. Ну, да, хай бы да. Падайте, я вас застрелила. Ваня! Да, я! И ты лазер! Приплынь, до бережка! Папа, включай диск! Ваня, ты да, ты стоишь, смотри, на вкратке. На Ваня. Ладно, хватит. Таня, Ова, ова, ова, юху, это